Сантехник Федор Балагушин в канун Святой и Светлой Пасхи пошел купить названный ужин, того и плюс колбаски. Он семь недель не ел мясного, не бил молочного, постился и только раз но, к слову кусочком сала соблазнился. Он не скупясь чуть больше часу, ходил как царь по магазину и наконец привез на кассу продуктов в целую корзину. Кассирша очень торопилась и, не моргнув зеленым веком, за полминуты разродилась большим четырехзначным чеком. Сантехник Федор Балагушин эффектно заплатил без сдачи и только дома обнаружил, что был общитан, не иначе. А часом позже между нами вошла домой кассирша Ксюша, а вместо пола под ногами была одна сплошная лужа. Чтобы исправить неисправность, прорыв трубы горячей в душе был вызван, сами догадайтесь, сантехник Фёдор Балагушин. И все на круге возвращалось. На Пасху в доме стало суши. Но ощущение осталось. Какая же ты дура, Ксюша!